Магазин «Фабрика Ковки» предлагает большой выбор садовых фигур, изготовленных из полистона и стеклопластика, предназначенных для украшения парков и приусадебных участков. Это фигурки птиц, животных, сказочных персонажей, парковая скульптура, архитектурные формы и цветочный кашпо. Для удобства покупателей в каталоге магазина сформирована специальная рубрика, в которую включены самые популярные позиции ассортимента. ТОП-50 садовых фигур включает «Садовые фигуры животных и птиц». Дикие жители лесов, хищники, коллекции «Усадьба» дополнят садовый участок в деревенском стиле. Крышки люка и септика служат для маскировки инженерных коммуникаций септиков, люков и колодцев. Хиты-продаж – это изделия, имитирующие природный камень и деревянные пни. Особое внимание заслуживают крышки с фигурками животных или сказочных персонажей. Умывальники для дачи исполняют функцию рукомоника и элемента декора. Они выполнены из стеклопластика, влагостойкого и прочного. Садово-парковая скульптура, античные колонны, статуи, уличные вазоны выполнены под натуральный мрамор или бронзу. Фонтаны в образе животных и птиц, веселых сказочных героев, античных колонн, а также скальных пород. Рубрика постоянно обновляется новыми моделями с самым высоким рейтингом продаж. Наличие собственной скульптурной мастерской и серийного производства позволяет гарантировать высокое качество художественное исполнение изделий. Отсутствие посредников и многоступенчатый контроль над производством, а также гибкая система скидок дает возможность оптовым покупателям приобретать садовые фигуры от производителя по приемлемой цене.